Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор покупочек Валберес, Озон, заказ сайта Рандвук. Итак, поехали! Валберес купила своему питомцу новый лоток. Почему? Потому что он с крышкой. Раньше не было надобности. А когда мы стали на силикогель ходить, я два мешка для лотков кладу и насыпаю в силикогель. Лоток всегда чистый. И вот чтобы этой крышечкой придавливался, Мешочки придавливались, да, вот специально такой. Купила 200 чем-то рублей. Совсем дешево для такого лотка. Что-то там еще, блин. А, там даже лопатка есть. В чем слушайте, Там даже есть лопатка. Вот, сейчас распечатаю. Смотрите, какой классная С бантиком даже. Вот так снимается. Вот такая лопаточка, которая, кстати, здесь куда-то, я видела, в карточке товара надевается. Слушайте, да, вот, смотрите. Точно. Ой, вообще, как удобно. Прелесть! Вот эта лопаточка. Прям так. но я боюсь, лопаточка у меня приз будет все время забирать, поэтому я ее буду, скорее всего, прятать. Такие защелки Снимается Большой такой, объемная красота. И вот эти бортики, мне кажется, тоже удобно просыпаться не будет наполнитель. Ну, классно, в общем, мне нравится. Ну, и вот так это дело выглядит. Очень удобно. Вот он защелкнулся. Все, пакетики на месте. Он их никуда не пошевелит, ничего. Наполнитель насыпал вообще прелесть просто! Красивый такой, лаконичный. Вот такой аромабокс еще пришел с сайта Девчонки, я потестить весенний аромат. Здесь очень классная на самом деле подборка. Я прям нашла свои любимчики, могу смело сказать. 68-й аромабокс, топ весенних ароматов для нее. А, у нас здесь все с вами пробнички с распылителем, в каждом по полтора миллилитра. Очень удобно брать с собой, очень легко и здорово тестить. Вот именно с распылителем пробники аромат раскрывается, можно его ощутить именно в момент распыления вообще. Отлично. Классный формат. Обожаю. Люблю. Подборка вообще шикарная. Все ароматы настолько крутые. Смотрите, я вам показываю все... Название я ни один из этих ароматов раньше не пробовала. И могу сказать, что они очень вкуснючие. Вот все очень вкуснючие. Первые четыре запали в душу, девчонки. Вот просто запали в душу. Первые четыре понравились безумно. Но из них самый крутой, выделяю вот этот, я не знаю, как правильно, девчонки, он называется, вот этот ирис. Я хочу вот такой большой флакончик. Очень хочу. Вы знаете, я здесь что почувствовала? Я почувствовала здесь нарцисс. Нарцисс, когда они цветут. Вот прям в цвету очень вкусно. Я не знаю, как пахнет и рис, честно. Может быть, ароматы и схожи. Но здесь нарцисс, и он очень вкусный, дорогой, красивый, богатый. Вот прям потрясающий парфюм. Вот такой очень захотелось в полном размере. А здесь, вот знаете, как-то соответствует флакончикам. На самом деле, вот эти ароматы для меня, для меня тяжеловаты. Но на вкус и цвет, как говорится, да, все мы разные. Тяжеловаты, но они тоже очень интересные. Вот а, пятый вот этот вот парфюм оранжевый, да, а, прям самый тяжелый из всех в этой подборке. А, мне не понравился, не понравился совсем. Шестой интересный, два последних тоже интересные, но тяжеловато. Зака парфюм а, с ванилькой. Вот он с ванилькой, но в то же время цветочки и весенний. И последний розовый, он прям... Тоже цветочки, тоже все это есть, но он какой-то вот больше гурманский для меня. И на весну хотелось бы чего-нибудь полегче. А так подборка вообще классная. Вот первые четыре, прям шик, блеск, красота. А ирис, ирис меня просто покорил. А, с вот этими нотками нарцисса, зелени. Вообще такой очень красивый аромат. На самом деле хочется им просто обливаться. Ссылочку и промокод на рандеву вам как всегда оставляю. 10% по моему промокоду. А, и ссылку на... Все аромабоксы, в том числе на этот, тоже под видео оставляю. И Сазон а, вакуумные пакеты. Назон дешевле, чем на Вайлберес. С насосом. Я взяла вот три штучки на пробу, потому что все-таки не бюджетно. Нашла более-менее цену. Хотела с насосом, хотя у меня пылесос маленький есть. Но... Класс. Как всегда. А, но хочется вот именно такие попробовать. Размер. Размер, размер, размер. Они разные, девчонки. Где-то размер написан. Вообще не вижу. Я попробовала упаковывать в мусорные пакеты. В интернете видела лайфхак, да? Вообще не вижу размер. Набор вакуумных пакетов 6 штук. Там их 3 штуки. Наклейка другая. Почему-то, смотрите, переклеена. А размер вообще нигде не вижу. Короче, попробовала в мусорные пакеты. Классно все так зажимается. Супер-пупер. Но все равно, когда их завязываешь, туда попадает по все равно воздух. Тут вообще непонятно, что разные размеры. Короче говоря, тогда по ссылке, девчонки, посмотрите. Сейчас распакую, будем пробовать. В общем, мусорные мешки, мне все равно потом воздух попадает. Все равно они потом начинают расправляться. Я быстренько упаковала зимние одежды, куртки там и так далее. И сложила на полку и пусть расправляются, потому что у них там места уже нет. Но это не вариант, хочу вам сразу сказать. в мусорные мешки не вариант, как ты их не завяжешь если только запаивать их чем-то быстро горячим, не знаю, все равно даже самые крепкие, они все равно где-то начнут пропускать, поэтому решила попробовать вот такой вариант хочется компактно собрать все куртки шапки, шарфы, чтобы все лежало аккуратно нет, их походу правда 6 видимо я дешево нашла 6 и мне кажется они разных размеров здесь набор. вот такие какие-то зажимы раз по-моему два больших, два поменьше и два еще поменьше три да, вот, вот эти маленькие четыре 5-6. Да, тут по два. Два одного размера, два другого и два самых больших. Вот сейчас в самый большой хочу попробовать куртку брать. Сюхина зимняя куртка, она достаточно объемная. Сейчас мы ее будем складывать и засовывать в мешок. нет, не только куртку. Вот эти большие, они оказались вообще огромными. Так что я сейчас еще вещей наберу. Я так понимаю, здесь зип-замок. И чтобы как следует его закрыть, нам как раз нужны зажимы, вот вот эти. Только почему их много? Сейчас еще в карточке товара посмотрю. Да, судя по всему, чтобы закрыть зиг-замок вот такие вот зажимы. Скрыла. Кстати, достаточно плотный такой материал. Ничего не хочу сказать. Сейчас посмотрим. Вещей сюда много войдет. Ну вот как-то так. Ну еще можно положить. То есть пакет позволяет, но что-то все пораспихало, пусть будет вот так. Здесь огромный зимний бушлат. Бушлат, представляете, какой он тяжелый большой мужа. Еще одна его куртка. Ксюхина штаны огромные. Так, это капюшон шарфы, пальто и Ксюхина зимняя куртка. Так, теперь сейчас будем закрывать вот этот вот замочек. Эта штука, она да, для запаивания. Кстати, очень удобно. Вот так просто проводишь и все закрывается. Дальше. я открутила крышку, и здесь у нас есть резьба. Мы с вами накручиваем вот таким образом насос. Ой! Все, накрутили до щелчка и начинаем качать. Мне не очень удобно делать это одной рукой, поэтому сейчас покачаю и покажу вам. Как только чуть-чуть откачалась, сразу покажу вам высоту, то есть до. Да? Вот, вот еще качает воздух, смотрите! Смотрите, как классно! Вот тут бугор получился, потому что здесь слушай, как камень. Куртка большая, самая объемная. А вот тут, получается, провалилась. Здесь тонкая куртка. А в целом... Вот, смотрите. Обалдеть, как классно! Сейчас будем откручивать. Уже не буду больше качать. Никуда, уже. Он еще выкачивает воздух. То есть можно еще покачать. И закручивать клапан. И все. Крышка закручена. Красота. И теперь убираем. Вообще прелестно. Слушайте, я прям в восторге. Я еще закажу. Поупаковываю, все, зимние, вот так, кофты, да все абсолютно, поупаковываю. Место занимает мало, просто шикарно. Что ж, я раньше так не делала. Но раньше как-то они одно время дорого стоили, а потом сейчас их много появилось, как бы конкуренция большая, цены снижены, поэтому удобно, классно. И в принципе, они, наверное, не один год прослужат же, правильно? Кто так пользуется и не первый год, рассказывайте обязательно. Покупки Wildberries, начнем с интересного. Мой любимый доместос в розовом цвете для унитаза. Пришел вот в таком виде. И забирал муж посылки эти все. Она ему приносит вот так пустую вот, упаковка и отдает. Он такой, в смысле? Тут ничего внутри не должно быть. Она где-то порылась, нашла. Представляете, это Wildberries. Я розовый беру в первый раз. Доместес почему? Хватает на гораздо более длительный срок, нежели любые другие сменные блоки. В том числе Брев и вся прочая Требеди. Гораздо дольше один блок висит. Запах обалденный. О, ледяная магнолия, вообще обалденно. Мне до этого сиреневый был, вот этот больше нравится В общем, три штучки в упаковке, цена нормальная Так, дальше ватные палочки Кто-то из девочек в Телеграм скидывал Это 100 с копейками рублей, мне кажется вообще 100 даже, по-моему, 800 штук Бамбуковые, сейчас с вами откроем Посмотрим, сравним с Фаберли что, девчонки, 800 штук за 100 рублей Это шикарно Так, здесь у меня целых две коробки влажных салфеток Открою, покажу И еще взяла а, Точно такой же бренд здесь почему-то нарисован синий клапан, но должен быть белый. А, вакуумные пакеты пакет. Но они тоже, по-моему, с насосом. Вот эти, если имеешь, Василий, да, с насосом. Потому что <coughs>, вот такой набор с насосом а, самый выгодный был. То есть рублей 600, 600 с чем-то, 10 пакетов. По-моему, 10, да. 10 штук, и они все разного размера. Это мега удобно. Это просто потрясающе. Я не могу нарадоваться, сколько у меня в шкафах освободилось место, когда я начала ими пользоваться. девчонки. Так, мы сейчас откроем, с вами посмотрим. Тот же бренд, не тот же, но не критично, потому что тоже с насосом. Вот какие тут размеры. Салфетки вот такие обычные, 120 штук в пачке, в коробке по три штуки, то есть три пачки по 120 штук, 180 рублей. Поэтому я две коробки таких заказала. 6 пачек по 120 штук стоят дороже, чем покупать два раза по три. Ну вы меня поняли, в общем, да. Салфетки нужны всегда сейчас на улице, тем более, потому что настала весна. Очень упаковала пакеты, вот по-моему другие. Хотя вот я смотрела, были или такие же с белым клапаном. Да, с белым клапаном такие же. Такие же, да. Хотя на пачке нарисовано с голубым, но нет, с белым. Я смотрела, думала, что в а теперь у нас два насоса. Розовый. Я забыла, тут был какой, девчонки, белый, по-моему, да? Вот такая вот прелесть. Ну что из себя представляют ватные палочки? В принципе, вот так вот внешне не отличить. также туго намотана, смотрите. Такая же палочка. Как бы не отличить. Пусть очень бичит, но очень дешево, здорово, замечательно. Все палочки, одна к одному все классно. Еще раз на примере большого пакета здесь у меня шторы, одеяло. Сложила, закрыла вот так в стоячем состоянии. Вот так выглядит пакет до. И вот так он выглядит после. Но прелесть же. Ну, и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки под видео. Промокод на рандеву тоже под видео. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.